Всем привет! С вами, как всегда, Маша. И в сегодняшнем обновлении нам добавили новые долгожданные масти, которых я, мы все очень-очень долго ждали. Их всего шесть. Мне и не хватит на всех. Ну, может и хватит, и я не считала. Но я и не хочу все покупать. Больше всего у меня глаз лежит на Марваре. Но так как я снимаю это видео на YouTube, мне хочется, чтобы вы выбрали <смех> мне лошадь. Я не буду делать какой-то отдельный пост в сообществе на эту тему, потому что для кого-то это проблемно туда заходить, кому-то лень, а кто-то даже не понимает до сих пор, как туда зайти. Поэтому голосование будет проводиться прямо под этим видео. Пишите в комментариях, какую лошадь бы вы хотели, чтобы я купила. Ну, из новых, естественно. В следующем видео... Я посмотрю, какую лошадь написали больше всего, ту и куплю. Но в этом видео нам все таки надо провести обзор. Поэтому мы сейчас поедем смотреть новых коняшек. На самом деле, один раз вы уже не выбирали лошадь, но это из всех лошадей Сусуа. А сейчас только из новых. Это помнят только Олды моего канала. Если вы знаете это видео или помните, то просто респект вам. Вот она, первая масть, американский ватеркорс. Ну это не масть, а порода. Ты понятно. Кстати, под видео пишите лучше именно породу, потому что... <laughs> я догадываюсь, как там понапишут масти. Кто-то сам их разгадает, кто-то с поста разработчиков. Не надо это все придумывать, это какой-то зашквар, помнишь. Вот вторая масть, и она у Марварии. Знаете, больше всего у меня душа к этой масте лежала, но что-то не водушевило. Не очень. Тем, может быть, все-таки это лучшее, что есть. <смех> я не знаю, я сейчас буду смотреть. Но все равно лошадь выберите мне. вы. Да, я не знаю, для меня все одинаково. Все, все. Вот так вот. И третья масть новая у нас у. Нет, не у летающих этих шариков из какого-то китайского нового года а у араба Вот мне интересно, когда уже сделают перевозку на конюшнюю юрвику Такая старинная локация причем не знаю, там легендарная, культовая, ССО. Она есть в каждой игре, она там в самом начале, везде, почти всегда ну, в игре по ССО. И тут просто Star Stable онлайн. Конечно, Юрвика стоит 10 лет без перевозки, что? Почему так? Четвертая, пятая масть, Фриз и Кноп Струпер. Шестая масть у ну, Тинкера или же ирландского копа. Коба. Коп. Ты где? Вот ты. Это не ты. Кстати, вот эта масть. Ну, тут это не написано, но это написано на сайте Star Stable. А, Прообраз ее послужил конь, который реально существовал Rollstone. Или же Номи. Я точно не поняла, как его зовут. Как-то неправильно они это перевели. Масти все я показала. А, выбор остается за вами, что мне купить. Завтра уже выпущу видео с покупкой, пишем в комментариях, выбирайте мне лошадь, пыры я уже все объяснила. А если тебе понравилось это видео, то не забудь поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока!